Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим... У меня есть тайная комната в бассейне. Что за Хогвартс? Вне Хогвартса. Интересно, посмотрим. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк этому видео, на этой неделе вам улыбнется невероятная удача. Итак, считаем. 3, 2, 1... Ноль. Молодцы все те, кто поставил. Удачи. отправляется к вам. Но мы начинаем смотреть. У меня есть тайная комната в бассейне. Я хочу смотреть. Когда все ушли из школы, я осторожно прокрался к кладовке уборщика. Надо скорее туда попасть. Он наконец-то вышел, и я тут же метнулся Какой в кладовку уборщик. и отодвинул шкаф. Какой уборщик. Он был тяжелым и не подавался. Ну же. Как он догадался, от отодвинул шкаф. Шка. дверь. Зайдя внутрь, я оказался в своей тайной комнате. Это небольшое помещение с окном, которое выходит на школьный бассейн. По вечерам сюда приходит поплавать моя возлюбленная Мия, и я наблюдаю Мия. за ней. Тайна, конечно, ведь я не решаюсь сказать ей о своих чувствах. Тайна. Она, наверное, думает, о -о -о. что я мылый ботан. Мы дружили с детства, но когда отец Мии умер, она постепенно отдалилась от меня. Из-за этого я ушел с головой в учебу, но продолжал любить ее и наблюдать за ней издалека. Из и воспоминаний в реальность меня вернул блеск во... Мия уже была в бассейне, и вдруг... Что это? Что там? Чудесная кожа Мии на руках и спине была вся в синяках. Кто это с ней сделал? Мия вылезла из воды, обмоталась полотенцем и пошла к раздевалке. И, недолго ты думая, ты... я рванул за ней. Может, мы с ней больше и не друзья, но я никому не позволю обижать Мию. Вот но так, когда я выбежал так, так. на улицу, Мия уже и след простыл. Загадочная, я сразу рванул в сторону ее женщина. дома. Он был недалеко от школы. В детстве мы там часто играли. Я долго мялся у высокого забора, боясь позвонить в звонок. Вдруг из ее дома раздался какой-то жуткий крик, и я оцепенел. Да это же голос Мии, ей нужна помощь! Я побежал вдоль забора к калитке черного входа. Черт, заперта! Тогда я тихо перелез через нее во двор и Опа! резко спрыгнул. Собравшись силами, я пригнулся и залез Система в лесанник, прямо под окнами гостиной. Из дома раздавались всхлипы! Фред, не трогай ее! Я осторожно высунулся батя из своего бью, укрытия и увидел маму Мии в слезах! Боже! Это она просила Фреда не трогать дочь! А, Вдруг я случайно умер? уронил горшок с подоконника. Какого Черт! Чего, Фред? Я быстро нырнул в кусты. Фред, а, Фред из окна очень высунулся наверное. грозный мужчина, сжимая в руке ремень. Ты че официальный? Это же очень Мии, Фред! Он женился на маме Мии через год после че? того, как никакому, ее отец умер. Неужели он избивает тебя? Мию? Фред оглядел двор в нельзя. поисках источника шума. Если он заметит меня... И родителям нельзя тебя бить, никому нельзя тебя бить, вообще никому в мире. Понимаешь? Никому. Так и скажи. Крышка! Но тут вновь раздался крик Мии, и Фред тут же отошел от окна. От ужаса пересохло во рту. Надо вызвать полицию и спасти Мию, пока не поздно! Забежав за угол дома, я сразу набрал копов. Этому потомку место за решеткой! Вскоре полицейские приехали. Наконец-то Фреда посадят. Из-за угла я видел, как он непринужденно открыл им. Купы увидели его, смирно встали и отдали честь. Стоп, что происходит? Я был в шоке. Он, Фред, наверное, какой-нибудь директор полиции. Тут я услышал, как он сказал. Кажется, кто-то проник на участок. И попросил копов проверить близлежащую <зас> территорию и дом. Меня охватила паника. Надо Бали! скорее бежать отсюда, пока меня не засекли. Весь вечер я думал, как помочь Мии. На стороне ее отчима полиция. Да. Как им противостоять? Предложить Мии помощь тоже не вариант. Mm -mm. Она спросит, откуда я знаю про синяки вот -вот. и что тогда? Не буду же я признаваться, что подглядывал за ней. Но бездействовать тоже нельзя. Ситуация. Я должен убедить Мию довериться надо подружиться мне. Чтобы она следующий сама день я рассказала. хотел подойти к Мии и поговорить. Но после занятия у ворот ее ждал отчим. Сраный он отчим. схватил ее за руку и что-то прошипел. Внутри Черт, меня все да. закипело. Вдруг я, сам того не ожидая, откликнул Фреда. Мужик Фред испепеляюще посмотрел да. на меня и спросил, что мне надо. Дрожащим год Есть отчимы, которые становятся отцами. Ведь э, не тот, кто родил, так скажем, а тот, кто вырастил. Но если отчим вот такой, который обижает, бьет, делает больно и так далее, то это... Чужой человек. Даже родственник, который так с тобой обращается, это чужой человек. Я начал плести что-то про проект по биологии. Нам с Мией нужно сдать его завтра. Фред нахмурился, но отпустил Мию. Если через час она не вернется домой, тебе конец. Грозно да добавил пошел. он и ушел. Мия ничего не понимала, ведь никакого проекта не было, но я сказал, что объясню все чуть позже. В неловкой тишине я провел Мию к бассейну, и мы сели на бортик. И как мне начать разговор? Я опустил глаза, и вдруг заметил на плече Мии синяк. От этого в груди что-то сжалось. Мия заметила мой взгляд и быстро поправила рукав. Нет, так больше нельзя! Я собрался с мыслями Давай. и сказал, что раньше мы так хорошо общались, но уже несколько лет Мия сама на себя не похожа. Я осторожно посмотрел ей в глаза и выдохнул. Почему ты не хочешь довериться мне? После Потому этого может, Мия посмотрела страшно. мне в глаза и вдруг пообещала все рассказать при условии, что я не стану ничего с этим делать. Я нервно сглотнул и согласился в надежде, что смогу переубедить Мию позже. Тогда она начала рассказ. Когда в их семье появился отчим Фред, он полностью оградил Мию и ее маму от внешнего мира и запретил им общаться с другими людьми. А если Мия с мамой пожалуются кому-то, то им не сдобровать. Вот такое. Слезы Мия прошептала, что ей давно хочется нормальной жизни без страха и боли. Она всегда мечтала стать плавчихой, но теперь может плавать лишь после занятий, когда никто не увидит ее синяков. От ее Шашлар, слов не стало больно. Какой? Фред поплатится за это все. Же насилие, Пусть я мешал ничего женщины. не делать, но я обязан спасти Об этом ее. Нужно заявить. Я судорожно думал, как быть. Мне это нужны доказательства. Из них копы снова оправдают Фреда. Только так я смогу засадить я Фреда бы за решетку. Ну, я выпалил, что сниму и... на видео, как Фред обращается с их семьей. Вот, после это такого, как он точно не отвертится. Мия благодарно посмотрела на меня. Ее глаза были такими красивыми. Мы общались всего 10 минут, но Фред уже начал названивать Мии и орать в трубку, чтобы та была дома через 5 минут. Проект по биологии слишком затянулся. Мы в попыхах договорились списаться. И уже через час придумали план. Этим же вечером Мия должна была спровоцировать Фреда и я снять все на камеру, чтобы ага. позже передать видео полиции. Ровно в 7 вечера я направился к дому Мии. Подкравшись к калитке, я аккуратно толкнул ее. Мия оставила ее открытой. Но тут в дверце предательски скрипнула. «Чтоб тебя!» Но во дворе было тихо. Я подобрался к окну кухни и аккуратно заглянул внутрь. Мия в тишине ужинала с мамой и Фредом. Он сидел спиной к окну. От страха тряслись руки, но я убеждал себя, нужно Хожу быть смелым не ради Мини. Тут продумываю. она заметила меня, взяла в руки стакан с молоком и кинула на меня неуверенный взгляд. Я кивнул ей и направил на Фреда камеру. Через секунду я услышал, как по всей кухне разлетелись осколки. В этот же момент Фред резко встал из-за стола. Вот я включил камеру. Надо заснять все. Мама Мии перегородила дорогу Фреду, но он силой оттолкнул ее, зарычав: Здесь я, хозяин! Козенка! настоящий хозяин. монстр! Я всеми силами себя сдерживал, чтобы не кинуться защищать Мию. Но это видео нужно, чтобы спасти ее. Тут Фред замахнулся, Мия зажмурилась и. Нет! Не смею ее трогать, урод! Я со всей силы стукнул по стеклу! В эту же секунду все обернулись. А ты, ты что здесь делаешь? Что меня... да еще и с камерой! Прорычал Фред и двинулся прямо на меня. Я застыл от ужаса, но Мия выбежала из дома и уже схватила меня за руку. Мы со всех ног побежали, куда глаза глядят. Но вдруг вдалеке показался свет фар. Мия запаниковала. Это машина отчима, что же делать? И тут меня осенило. Моя тайная комната. Там он нас точно не найдет. Я тут же схватил Мию за руку и мы рванули через дворы в школу. Это единственное место, где мы будем в безопасности. По -любому он там Мы забежали в школу, бежите но скорее, же был близко. Бежите. Мия, скорее! От одной мысли, что он может а -а -а, сделать, нам бросила в жар. На повороте я резко свернул и тут же потащил Мию в кладовку. Давайте быстрее, Она пожалуйста. сопротивлялась. Нас там точно найдут! Но Нет. я шикнул. Доверься да мне! В коридоре были слышны тяжелые шаги Фреда. От страха сердце выпрыгивало из груди. Быстро отодвинув шкаф, мы забежали в тайную комнату. И тут Фред зашел в кладовку. Сердце замерло мы слышали, как он медленно обошел комнату и вдруг остановился. Неужели заметил проход? Но очень быстро ушел, и я облегченно вздохнул. Мы подошли к окну и увидели Фреда у бассейна. Он искал нас по всему помещению. Мия тихо спросила, что это за комната. Черт! Мия заслужила знать правду. Я посмотрел Мии в глаза и нерешительно признался, что отсюда я следил за ней. И поняв, что отчим над ней издевается, вызвал копов. Я же не знал, что он там главный. Некоторое время Мия молча смотрела на меня, а потом вдруг закричала, что это я во всем виноват. После приезда копов Фред стал еще более жестоким. Я пытался сказать, что хотел спасти ее, но вдруг в окно раздался стук. <свес> Боже, Фред услышал нас! Фред уже схватил стул, замахиваясь что на зеркало, которое хаз... прикрывало окно тайной комнаты. Он сейчас доберется до нас! Я перевел Отправляй взгляд на испуганную Мию, представляя, сколько она пережила с этим тираном. И тут во мне проснулась ярость. Больше ты не тронешь ее, урод! Я схватил Мию за плечи. Ты должна все заснять! Она попыталась меня остановить, но я последний раз взглянул на нее и выбежал из комнаты. Выйдя к бассейну, я громко закричал: Эй, Фред! Фред медленно повернулся! Сердце ушло в пятки. Тут он отбросил стул, разъяренно закричал и помчался на меня. Я пытался увернуться, но Фред схватил меня и начал душить. В глазах начало мутнеть. Неужели это конец? Из последних сил я толкнул Фреда, и он, споткнувшись бортик, упал в воду. Я тут же отбежал и крикнул: Мия, беги! Мы вместе выбежали из школы. Мия отдала мне телефон. Видео снято. Со слезами на глазах она прошептала: Ты мой герой. Так и есть. От этих слов на душе потеплело. Но нужно знал. было скорее отдать видео полиции. Быстрее. Мы проехали в участок на окраине, где у Фреда точно не было власти. По дороге я все время вглядывался в темноту, боясь увидеть не там пишу, машину Фреда. Случай. Мия даже в участке боялась говорить. Но я взял ее за руку и сказал, что сам расскажу, как все было. Копы, увидев компромат, сказали Ми, что у нее очень храбрый парень, и я был смущен. Раньше а? я даже ответить хулиганам не мог. А теперь я смельчак, спасший любимую девушку. Уже через пару часов Фреда задержали. Yeah! Еее! он сказал, что еще вернется за Мии и покажет, кто в их семье главный. По спине пробежал холодок, а Мия вдруг прижалась ко мне. Я впервые не побоялся и обнял ее, целуя в макушку. Он больше никогда тебя не обидит, потому что я как буду Мил, всегда надо, рядом. Надо, надо Понравилось завтра. видео? Подпишись и... Под... Понравилось, понравилось, понравилось. Больше таких парней, больше таких парней, которые все видят, чувствуют, защищают, оберегают и спасают. Вот. Они эти вот... Не буду говорить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.